Дорогие друзья, муниципальный ансамбль песни и пляски «Донское сияние» приглашает вас на концерт, который состоится 26 марта в 11 часов дня в Дворце культуры Станицы Казанской. Билеты можно приобрести в кассе Дворца культуры. Будем рады встрече с вами!